Добрый день! Магазин «Мототек» представляет мотоцикл марки «Лифан» модель «Дакота». Марка «Лифан» достаточно молодая, но за свою короткую историю успела завоевать симпатии мотоциклистов многих стран мира. Компания основана в 1992 году, а в 2003 уже стала крупнейшим мотопроизводителем в Китае. Штат компании насчитывает 9000 человек, 7 из которых имеют высшее образование. Специалисты этой компании обеспечивают контроль качества продукции на всех этапах производства. Теперь перейдем, собственно, к мотоциклу. Это стильный городской мотоцикл, выполнен в современном дизайне. Имеет двигатель V-образный, двухцилиндровый, воздушного охлаждения с инжекторным впрыском. Кстати, инжектор стоит в фирмы Delphi. Это очень известная фирма в сфере производства систем впрыска. Коробка пятиступенчатая. Этот инжектор в паре с системой зажигания TCI выдает мощность на валу в 20 лошадиных сил и 21 нитон крутящего момента. Очень мощная задняя подвеска состоит из моноамортизатора внушительного диаметра. Задний тормоз установлен дисковый. Широкое 140 колесо обеспечивает хорошую управляемость на всех скоростях. Главная передача выполнена в виде 530 цепи, что также нетипично для такого легкого мотоцикла. Но это только плюс. Перейдем к передней подвеске. Вилка установлена обычная телескопическая. Диаметр пера внушительный 41 мм что хорошо скажется на ресурсе и мягкости хода. отдельного внимания заслуживает дисковый тормоз здесь стоит крепление диска радиальное то есть эта технология исключает деформацию диска при резком торможении и перегреве диска тоже очень редко используется на мотоциклах данного класса тормозное усилие обеспечивает двухпоршневой суппорт но это как бы все разговоры любой мотоцикл расскажет сам за себя когда на нем проедешь Сейчас мы этим и займемся. Ну а пока мотоцикл прогревается, расскажу немного о изменениях. Данная модель, это 2014 модельный ряд. Обновленная фара, уже лампа лампой H4 35 на 35 Вт. Диодные указатели поворотов и новая приборная панель. Стрелочный тахометр и дисплей. можно сказать, мотоцикл очень динамичный, очень управляемый, легко передвигаться в пробках. Словом, отличная техника.